что и у тебя как жить я делаю Дядя настрою я я не ты, дядя Я два и меня не даже Кониферму заложу, а как же! Казак без коня, что павлин без хвоста! Я в тридцать втором году кониферму зачинал, тоже чуть ли не с одного сосунка, а дошел-то! До двухсот голов! О, в чем дел бабы? Секретно, в пристрастии! Ха, -ха, ха А как же! Старух мою не встречали здесь! до Федор! Племянница! Виненькая! Родная! Здравствуй! Ну как? Жив, не помер! А как же? А где ж ты была? Партизанила, дядя Федор, партизанила. На Дмитрий как? Жив и тоже воюет. А? А тетка дай ты где? Да жива, стара, позавчера на хутор пошла вперед. Сундук у меня там зарыт, а в сундуке святыня. Ну, а никитушка как растет. Никитка! И э! зови дядя Федор. Схоронил. Ладно. Ах ты, горя, горюшка! А ты не разведывал, казах? Целый наш хутор! Стоит, как картинка, нетронутой. Вчера казака встретил. Счастье, говорит, ваше, что бои стороной прошли. Ой, не верится! Живы! Домой идем! Он с того бугра, как на ладони, красавец наш виден. Бежим! Дядя Федор, а жить надо. Вот я и голосую, граждане. Кто за то, чтобы вот ее Надежду Васильевну Притуляк сделать председателем колхоза Возрождения? Не спеши, дядя Федор, не торопись. Но еще длинная. Пусть люди подумают. Муж подумали, Надя. Муж твой, Дмитрий Иванович Притуляк. Дел колхоз исправно, вот из его, пока он на фронте. Кому же вести колхоз, как не тебе? Колхоз везти не решето трясти. Тут характер нужен. Вот именно, почему я и первый тяну за тебя руку. Все мы поднимем, Надя, за тебя руку. Единогласно. Один воздержался. А ты, сноха, смуту не заводи. Не заводи смуту. Чего руку не тянешь? Я, папаня, не... на себя не надеюсь. Ха, сатана, а! Ну вот пока теперь Алёшка Алешка с фронта, он тебе покажет. Ничто не берет молодуху, ни беда, ни горе. И глаза грешные. Честное слово, грешные. А вы, папа, не шумите. Я в своем здоровье не виноватая. Я в свое здоровье для Алешки сберегаю. А голосовать не буду. К тому, Надя, она женщина характерная. Не обижай ее, Деду Федор. Ты у нас, с Татьяна, секретарем будешь. Держи. Ну вот, видите, я так и знала, что она меня раньше всех прижмет. И правильно. Пиши протокол. Включай. Грузовик. Не как к нам едет. Кто это? Коврыгин? Или это не чудится? С того света, что ли? Товарищ Коврыгин. Он самый, Надежда Васильевна. Будьте покойны, товарищ Ковригин всегда вовремя явится. Федору Васильевичу здравия желаю. Жив, жив, не помер. Нет, срок не вышел. Слух был, тебя повесили. Правильно, вешали. Только не всякая веревка выдержит товарища Ковригина. И я цел, и станица целёшенька. Кое-какое тегло собрали, засеяли. Людей только нет. И вы опять с председателем? Опять председателем. А вы, Ириже, вернулись? Вот, вернулись. <как> Ай-яй-яй, как он хутор-то делал. Стейп голая. Как жить будете? Да как-нибудь проживем. Народ, мы жилистый. Да мы ж поможем, господи. Соседи ведь. Хаты я вам выделю, харчи устрою. Спасибо, спасибо. Жить мы будем дома. Да ведь дома-то нет. Хоть нет и дома, а все же дома, а дома и солому все дома. Да ведь солому-то тоже иметь надо. А где ее взять? Погорельцы. -то. Мы, товарищ Кавриги не погорельцы, мы колхоз. А, да не что я, господи, боже мой, да ведь я же от чистого сердца помочь хочу. Ну, случись дождь, у вас крыши нет. Ты хоть бы на пару дней своих людей разместила у меня, Надежда Васильевна. На пару дней? Другое дело. Можно, конечно, отправить к вам тех, кто послабее, или уж очень устали. Господи, я рад буду. Для чего ж машину пригнал? Да пусть хоть все едут, а там видно будет. Нет, ты забери тех, кто послабее. Остальные как-нибудь перебьются и здесь. Ох, упрямый ты, дед. Упрямый. Лезь в машину, говорю. Ну что ты будешь делать в степи? Землю пахать и сеять. Тебе не все равно, где пахать и сеять. Это уж теперь меня от моей земли не оторвешь, товарищ Кавридин. Правду тебе говорю. От моей земли? Эх, Федор Васильевич, неправильно ты рассуждаешь. Неправильно. Неправильно. Вот приедем с председателем Райсполкома, он тебе тоже самое скажет, неправильно. Сели? Поехали. Папаня, не срамитесь, лезьте разом в машину. Вылазь, сатана! Ах, это что же такое, а? Папаня. Алёшка на фронте, а ты что, легкой жизни захотела? Папаня, я молодая, я жить хочу. Слость тебе хорят! слышь? Папаня, родненький, куда же тебя от вас уезжаю-то? Папаня, папаня, на кого я вас покидаю? Папаня! Накаянная, курей увезла. Курей сбрось, сатана! Сбрось, курей! Ух ты, сатана! Уехали? Не уехали. Коврыгин увешет. Здравствуйте, граждане. На огонек завернул к вам. Кто такой? Раненый, из госпиталя, почистый. В Варениковской его, дети у меня там. Но вот притомился мало. Милый человек, клади сюда свой мешочек. Целый табор у вас. Эвакуированные? Хозяева. Бывшего хутора-хозяева. Знакомо. Я как вошел в этот хутор, ну, думаю, пустыня. И тоска меня схватила. Нет ничего страшнее безлюдных хуторов и станиц. А тут гряжу, огонек, я к нему. Жив, значит, род человеческий. А если жив, все одолеет, застроит. Оживит. Милый человек, как же хорошо ты это близко. Вот женка, небось, обрадуется. Вот ли, жив, вернулся. Жену похоронил перед войной. Двоих детей мне оставила. Как же они там? С кем? Дети ведь? Думаю, не пропадут. А там кто их знает. С бабкой оставил. Мальчонка мой, Фома Фомич, меня это тоже Фомой зовут. Хорош, Рос, хорош и девочка Таня. Прямо как живых их вижу. Вот отдохну малость и зашагаю. Это далеко. Заночуйте у нас, не знаю вашего имени и отчества. Фома Игнатьев. агроном по профессии. А вы что ж, родственники между собой? Это как сказать, гражданин? Вроде бы как они родственники, все из разных фамилий. Выходят, чужие друг другу люди. Это опять как сказать. Вроде как не чужие. Ну, папаша, на такую загадку одним словом ответить. Ну, а ты скажи. Слово обыкновенное. Колхоз. А по-другому сказать дружба. А еще по-иному. Сила. А, вот такие слова в добрые времена чарки мечокались. А у меня есть трошки спирту с фронтов. Чашки найдут, что ли? Найдут все чашки, клеплющися во фляжке. А рука, ну Кружки. Выпьем за то, чтобы не согнуло вас горе, не запугали вас трудности, и чтобы кубань наша зацвела краше прежнего. А еще выпьем за тех, кто в эту ночь насмерть бьется с врагом за родную землю. Жизнь! Играй, Петя, первую попутку. Трудов у нас много. Табельщик! И опять же по совместительству на птицеферме за курями ходить будет. Эх, давно я петухов не слышал. А где ж Надежда? Проспал старый. Она давно по хутору побежала. Хозяйка. Принимайте войну, подруженьки! А, Васильевна! Жить можно! Давайте ведро! От школы сохранился угол. Курень перегода без крыши, правда, но целый. Целый? Велка есть, два плуга видела, борный и еще танкетка. Вот, вот хорошо. Где Россия? М -м. Ты тракторист, Вася? Второй категории. Ой, Вася, стоит немецкая танкетка целенькая. Вот бы ее запрячь вместо трактора. Сразу а? бы все спахали. Вася, где танкетка, а? Курень-перегуды, знаешь? М? Мы рядом. Знаю. Позавтракал бы! Мыло сотри, мыло! А ну, ваш. а? А, богу дед Мурек идет конюшню ставить. Ха, конюшню. Не конюшню, а каниферму. Погодите, погодите, не тормошитесь. Пройдем по всему хутору, собирайтесь в школе. Там жить будем. Пошли! Пошли, Ты куришь, пошли! Пошли! Вот так вот. И про вас забыли, Фома Игнатьевич. Ничего. Ничего. Спасибо за приют, за ласку. Завидую я вам. Прямо руки чешу что поработать с вами. Так и оставались бы. Нет. Побегу к детям. Да, придется жить пока здесь, ничего не поделаешь. Окна забьем, вычистим все, пол вымоем. Не жить нам здесь, племянницу в Яру! Не жить! Ты что? Как, дядь Фёдор? Вот увидите, уведет он нас отсюда. Кто увидит? Ну, кто-кто? Коврыгин, вот кто. Этому соседушке пальцы в рот не клади, юн человек. Он для своей оттельной изнанку вывинется, а, коль что плохо лежит, схватит и не вырвешь. А мы-то при чем? Да вот тот и горь, что мы ни при чем. Николай у нас ни двора, не мил живота, не образ помолиться, ни ножа, чем зарезаться. Зачем он сулил привезти сюда председатель райисполкома? Людей у него нет, так он нас хочет забрать. Может быть, ты и прав, дядя Федор. А как же? Вчера, если он увез половину, вот и за нами приедет. Да, нам надо держаться умнее Встретить гостей гордо, не плакаться. Бедный свою на показ не выставлять, хозяйство прибрать. Пусть знаешь, что мы не погорельцы, а колхоз. Боже, благодетель нашел. Мы им вареников наварим. Самовар поставим, а школу мы вымоем, все, вычистим. Ну, заработаем. А мы их еще с песней встретим. А я им поллитра выставлю. Да военная для Лешки берегу. Пусть и не думает, что бедно живем. Нет, слышь, племянница, пол-литра, может, я и не выставлю, потому как я ее два года от самого себя сберегал. Ведь это же подвиг. Ну что ты смеешься мне, Горька? Да ну тебе, дядя Перцов. Люди нужны, товарищ Костенко. Люди! Люди всюду нужны, товарищ Ковригин. Человек везде дорог. Вот я же говорю, плачут люди на развалинах, а у меня хозяйство людей нет. Где взять людей, товарищ Костенко? А, ты власть распорядиться должен. Что власть, это, конечно, так. А вот распорядиться надо подумать. Ой, боже ты мой! Сидят голодные беспризорные похорельцы. Помочь людям надо, товарищ Костенко, помочь! Ведь наши люди! Правильно! А у меня хаты пустуют. Вот везут два мешка угощения. Пусть хоть трошки подкормлются. Один скажи свое решение. Хитер ты, казак. У Ух, хитер, а? Казаку, что без что без хитрости, какая жизнь. Казак хитер, а советская власть еще хитрее. Она советует таким людям на своих развалинах закрепляться. Ну, так чего все разоряешь-то? Директива, товарищ Вриги. Ведь сам говорил, помочь надо, помочь надо людям. Ведь хозяйство а у тебя не большое. Боже ж ты мой, ну! Сев у меня, товарищ Костенко, сев. Ой, и как тут обернуться к хозяйственному человеку? Ничего, но! ничего, обернем. Управление колхоза Возрождение. Погодайте, товарищ Коврик, а? Только не мешай, товарищ Костенко, я их уговорю. Попробуй, а я погляжу, что они за люди. О, Александр Петрович! Сейчас к обед звонить будут. Ладно-то как-то, да? Это наша каниферма, Александр Петрович. Вот тут озорной, огонек, а вот этот конь ураган. Известный конь, ты не видишь, что он скучный. Это он без дела, в работе его просто не удерживает. Действительно. Есть удержишь ему приладь, он сам а? <зыводёра> до живодёра дойдёт. <зыводёра> Живодёрам, товарищ Ковригин, у нас делать нечего. Живодёрам и заверс-то чуем. Нас ведь тоже на кривой-то не объедешь. Это действительно, а как пахать будете? Эй, Василь, как трактор? Трактор? Какой трактор? Откуда? Да что трактор? Машина как машина, шалит трошки ведущая шестерня. Ну, проявляй его. Тей трактор, то выдал, откуда он? Товарищ Костенко официально заявляю, что да. я, что ты. Что ты? Это наша инициатива. О, не нравится ему. Лугов! Три! Борон! Шесть! Сапок! Восемь! Лопат! Двенадцать! Бедер! Семь! Все целы? Э, Товарищ Костенко! Надежда Васильевна! И товарищ Коврыгин здесь! Сколько лет, сколько зим? Вы ли это? Как видите. Милцы просим. Да. <связывающие> ой, тапарь, признаюсь, ой, признаюсь, я что ой, признаюсь, что, копаюсь, ой, тапарь, я признаюсь, что Где твое вино, дядя Федор? Папа. Папа. Не хитри, какой это стол без вина? Не могу, режьте меня, не могу я, я для лёжки беру. Я, я, я, я обещал, с да, тобой договариваться нельзя. Ну, ладно. Милости просим закусить с нами, чем Бог послал. Так так. Ах ты горе горюшка, ах ты Лешенька! Лёшенька. Ишь, ты мой! Соседи ведь! Вот вам пампушечки, поляныца, гуська тоже зажарили. Ой, зачем вы, товарищ Коврин? Вот вам охерки, сазанчик тоже обжаренный. Ряженочка, галочек себе можете оставить. Надежда Васильевна, быстро вас на ноги поставлю и сам на хутор верну. Вот, и товарищ Костенко от души вам советует. Вот, и еще сазанчик. Жми, жми, товарищ Ковригин, только меня не вмешивай. А, я, я, я свое слово скажу сам. Я же говорю. Мы вас будем просить с Надеждой Васильевной, чтобы вы нам поспособствовали переехать в Никольскую. Ты меня в свои сети, Коврыгин, не впутывай. Неужто ты его поддерживаешь? А сам Петрович. Ну что же, Надежда Васильевна, обдумайте предложение Коврыгина. Весна на исходе, посеять успеет. Мало вас. И нет ничего у вас. О, вот я и говорю. Силы нет у вас. Погоди, погоди. Это ты говоришь? А что она скажет? Силу колхозной еще никто не измерил. И конца ее ты, товарищ Кавригин не видишь. А я еще и так скажу. Силы колхозной дна нет. Потому как эту силу в крестьянство вложил Сталин. Конечно, мы можем переехать и в Никольскую, но сомневаться тебе в нашей силе непристойно. Правильно. А как же? Ну вот придут казаки с фронта. Чужих атов их встречать, что ли? Двести лет стоял хутор. Тут любились, тут детей рожали. В этой школе учились. Хлопцы наши на фронте. За что рубятся? Им веселый яр снится. А мы в Никольскую будем переезжать отсюда. Попейте Чайку, дорогие гостюшки, попейте. Не обессудьте за угощение. Вот именно. Ох, дед он понимает. Ему тоже. Казаку чарки скучно. А? Чайком почет. А у нас вино свое. И такое, и такое, и я такое. Эй, дед любую Марку. Господи, господи. Я думал, что гость не пьет. Чай ему Да у нас эту зелень по ларбы припасено. Товарищ Коврыгина людей мало, а с теглом неплохо. А у нас наоборот. Пусть выделят пяток лошадей, товарищ Коврыгин. Я лошадей? Господи! А я людей, не господи! Так вот, Надежда Васильевна, приезжайте в район. Посоветуемся с райкомом партии и решим, переезжать ли вам в Никольскую или оставаться здесь. Конечно, в Никольскую! Конечно, Конечно здесь. здесь, а как же? Эх, племянница, ехать не в эту Никольской, но прямо нож в острый. Тогда не поедем. Р -р -р. А как жить будем? Сеяться? Тогда поедем. Но И к кому едем за подаянием? К Уж очень личность хозяйственная. Тогда не поедем. Р -р -р. Ну а ну-ка они без нас решат переселить нас всех в Никольскую. Уж неделю ждут в райсполконе. Ну тогда поедем. Ну а ну, конечно, может, они наши не ждут. Скажут, пусть живут себе и живут. Ну не поедем. Ну как же наши люди? Неужто ковригина останутся? Ну тогда поедем. Ну! А я так думаю, племяннице, что нам много придется труда положить, прежде чем мы на ноги встанем. А ты как думал? Вот и думаю, и Костенко нас должен поддержать. Вот увидим. И дома все целы. А, вот и Гриша, и душа радуется. ты чего радуешься? У нас одни развалины. Ну и что, что развалины? Это ничего. Злее строиться будем. Ставь, слышь? Бащ! С мясом и когда это мне большая наварит? да ну тебе дядя Федор все трещишь трещишь безумок ну что же трошки аппетит разыгрался как гостей нас встретили барашка для нас закололи четыре избы для нас выделили а товарищ Кабридин целую бригаду из нас организовал Говорит Надя, что и вы сегодня переезжаете. Значит, решили остаться. Нет, мы домой хотим. Забери нас, Надя, чисто безродные мы. мы. Чужая баранина колом в глотке становится. Мы живем и без баранины, а вы дома. А дома и солома съедома. Слышь, Наха, дорогой у меня аппетит разыгрался. Принеси-ка, пожевать, что не наесть. есть. Зам, стоп, аня. Ну и лицо твоего, батьки, добрая, ну и больше тоже с мясом хребаю и глазам не верю. И схудали весь, и маману небось измучили, шли бы до нас. Батя то, говорит, за Алешных родителей, дом большой, пускай живут, что мы чужие, что ли? Да ты что, охаянная, хутор 200 лет стоит, а я в люди пойду. Вот возьму вожди, да вождями тебя, сатана. А Венцо? У твоего батьки. Доброе. И вот больше тоже. Вот такие борщи нашу Кубань славили до самого Тихого океана. Так, Фрыгин, поговорить а... с ним, родненький, он вас устроит. Что это такое? Да что ты мне даешь? Да не что ты борщ. У нас на свинифельме болтушку на варщике готовить. Выли, чтобы росок нести. У нас было свинифельми. У нас на свинифельме! Людей у меня уводите! Агрессоры! Как же это понять, агрессоры? Мы с племянницей государственную твердость проявляем, а он агрессоры. Сам агрессор! Папаня, папаня! Агрессор! Вчера с людей увел, нынче не ферму, а завтра детей присвоить! Что это такое? Папаня... Вот считай! Либо она, либо товарищ Ковригин. Пришла, людей своих взбаламутила и обратно висела в очередь. Ковригин лучшую бригаду из них организовал. Ковригин коней выделил. Лучший участок под станицей отвел. Товарищ Ковригин на харчи разоряется. А ты не разоряйся, товарищ Ковригин. Советская у нас власть. Советская, советская. Ты что ж хочешь, силой их перетащить, если они этого не желают? Ой, боже ты мой, Александр Петрович, пропадут, пропадут, ведь под души им сочувствуют. Прикажите, попань, не куражиться, товарищ Костенко, миленький. Ведь исхудали, как снади, измучились. Ты еще откуда сорока? Товарищ Костенко, миленький, я вам расскажу, какая у них жизнь тяжелая. Вот. вот. Легка напомине. Что ж ты, Надежда Васильевна, власти пренебрегаешь? Почему беспорядки наводишь? Почему ко мне не пришла сразу? А ну, товарищ Кавригин, оставь нас вдвоем. Слушаюсь. Слушаюсь, Александр Владимирович. Сидишь? А? Сидишь, говорю? Сижу. Эх, табак ваше дело. Нет, наш дело правое, артельное. Дед, хочешь послушать добрый совет? Это что я? Ты. Ну? Иди ко мне фермы заведовать. Зараз получишь 38 коней, не считая сунков, И ты три матки. А тебе сверх нормы два труда дня. Ну. Что, ну? Идешь? Я, да, к тебе. Ко мне? Нет, не пойду. Почему? Коней не люблю. Ни суразные животные, ни пунину, ни кукарена. Да. жидкое Или нет, правду говорю? Что правду? Что, что к тебе не пойду? Козел упрямый. А, схватила кота поперек, живота. Это что же такое? Я не могу поверить. Дай уж мне сказать? Я тоже власть, как и ты. Народом ставлю. Да замолчишь ты или нет? Не для того за колхоз вас, чтобы молчать. Надежда Васильевна, ну понимаешь... С тобой -то... не договорюсь, в пойду. Ты не гляди, что я не Я и до Москвы дойду. Да не шуми ты, не шуми, ради бога. Я куда угодно пойду, а своего добьюсь. Люди судьбу мне свою доверили. Вот ты шуми здесь, шумишь, а все зря. Как это зря? Вчера советовались мы в райкоме партии и решили удовлетворить ваше упорное желание. Оставить вас веселым еру, помочь вам встать на ноги. А ты шумишь. Правда? Решили? Решили. Ну что ж ты молчал, Александр Петрович? Да ведь ты рта не даешь раззины? А ты бы ну построже, кулаком бы по столу. Я от тебя чуть сам под стол не спрятался. Надежда Васильевна, что нечто можно на районную власть так нажимать. Да ты ведь в чехотку меня погнать можешь. Я больше не буду, Александр. Что у тебя за список? Это все, что ты нам должен выделить. Только ты уж не нажимай так. Так, Мало просите, но дадим еще меньше. Людей забирай сегодня же. Дадим хлеба, круп, еще кое-что из продовольствия. Семена. Семена дадим полностью для серновых и огородов. Минеров вышлю, чтоб степь от мин проверили. Кобыленка бы какой ненаесть есть отрядили к нашему жеребцу. Обязательно необходимо кобыла. Пристрастие человека к лошадям. Любовь. Кобыленка-то хорошо бы. Да где ее взять? Отвечала а юдай. Исполкомскую. Наверх вы, товарищ секепан по сам. Последний парад наступает. Рагу не сдается на гордый варят. ПОЩАДЫ НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ В РАГУ НЕ СДАЕТСЯ НАС ГОРДЫЙ ВОРЯТ ПОЩАДЫ НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ ЖИЛЫМ ТЕЛЫ ВЬЁТСЯ И ЦЕТИ ВРЕМЯТ НА ЕРГАЯ КОРЯ ПОДНИМАХ Здравствуйте, товарищ командир! Что за человек? Почему здесь сидите? Почтальон я. Вот любуюсь, как строят. Позавчера был здесь, никого не было. Одни бурьяны до да развалины. Думал, так и погиб хутор под бурьянами. А вот вернулись, строят. Письма у вас к ним? Письм мне. Есть одно извещение из военкомата. Погиб у них чей-то казак. И ждут они меня, и боятся. Очень меня люди боятся, товарищ командир. Должность такая. Остаемся здесь! Детей-то Вот радость! Да вы садитесь, садитесь, снимайте шинель вашу. Сегодня у нас такой праздник, Павла Игнатьевич. Остаёмся здесь, начинаем сеяться. Ваш муж на фронте? Да. Как звать его? Петер? Ну трубосильчик звать! Это не вам. Тут вот сообщает, Дмитрий Иванович Притулля погиб Ой. на поле боя. А -а -а! Господи! Ведь это же тягло, сила и опять же фуражу не требует. Так горючий-то где? Дед мулюк. Ячмень ты ей засыпешь, сену на ночь положишь. Да если ты казак и юнош наших кровей, то ты горюче достанешь. А как же? Хоу! Фома Игнатьич никак вернулся. Эх, тебя согнуло. Сожгли Варениковского, дядя Федор. Да ну, ну! Да. Дома моего как не было. Хм. Бабка померла, а дети... Да. Фомушку видели где-то по дороге на Крымскую, да ведь когда это было? Ах ты, горе-горюшка! Ну и что ж ты теперь? Не знаю, не знаю, не знаю. И куда ж ты? Да вот иду. Подальше от людей иду. Это ты зря. Душевно, говорю тебе, зря. Горе оно теперь каждого человека задушить хочет. А куда ж убежишь от него? А ты неси свое горе, Вартель Фома Игнатьич. Да вместе складывай, да сообщав в труде и разбивай его. Верно говорю. Сто лет ходи. Лучшего лекарства не сыщешь. Думаешь? Знаю. Знаю. Вот ты, агроном, гляди, земля-то стонет она. Перепахать ее надо. Да поглубже вместе с горем перепахать. А как же? Сеять надо. Идти тебе некуда. Вот и оставался бы с нами. Не то на душе у меня. Спасибо, дядя Федор, но я, пожалуй, пойду. Э, да, тут я сейчас одной вашей женщине извещение принес из военкомата. Муж у нее убит. Притуляк, Дмитрий Иванович. Ничья! Вот это горе! Дядя Федор! Когда что, бери нас голыми руками? Тяжко мне. А ты не сиди здесь. пойди в степь, подыши. Сиротское дело известно. Куда ему идти, если он несмышленый? Господи, как вы к ним рвались тогда, Фома Игнать? Не говорите мне о детях, не ахайте, не вернете их, пропали. Сеять надо, а не то всем переезжать в Коврыну, в Никольскую. Сидим тут, а в степи бурьяны-бурьяны. Бурьяны не помеха, бурьяны жечь надо. Весь народ вывести в степь и жечь. Зала пойдет на удобрение, минеров надо вызвать, степь от мин проверить. Минёры с утра будут. Костенко при мне сговаривался. Бурьяны жечь надо. Вот лопаты. Страшно, невозможно, страшно, милый. Дай бог тебе быть полковником, да не в нашем полковнике. сегодня что вы детей потеряли не будем говорить об этом мне один старик сказал что горе надо сложить вместе да перепахать поглубже четыре клячи у нас что ими вспашешь я надя собрала всех женщин дала им лопаты и поставила копать под кукурузу семян подастать рассаду вывести под капусту Да семена я принесла тете да совсем из головы вон как сказали мне. В милиции что ли тебя сделали? А трапище в киоске, вот до не продаю. Сладкая у тебя жизнь. Ну погоди, вернется Алёшка, будет тебе горько. О, Алёшка не осерчает, я для Алешки себя сберегаю. Глянь, как высохло. Высохло. Воде липчики не сходятся. Бессовестная. А ведь мы тебя, Татьяна, потом не примем на готовенько это. Подумаешь, и не очень надо. Я к вам с добрыми вестями, а вы? Костенко к вам послал, говорит, поди снеси, пусть обрадуются. Постановление СНК СССР и ЦК ВКПБ о помощи районам, пострадавшим от немецкой оккупации. Государственная помощь. Теперь заживем. Это и надежду обрадует. Mm-hmm. Uh -huh. наш порожнее. Порожнее. Ну так чего ты зря транспорт задерживаешь? Штрафовать таких надо. Дядь, дай трошки горючего. Для зажигалки тебе? Нет, для колхоза. По мы. Ну давай, посуду. У нас на хуторе немецкая танкетка брошена. Вместо трактора я ее пахать заставлю. Я ж водитель. Ты вот что, хлопец, езжай в Краснодар на нефтебазу, а я тебя взять на снабжение горючим не способен. Опять окаянный побудку проспали. Вот возьму вожди, да вождями. И позревать не дадут. И когда эта война кончится? По радио объявят. И ты тоже, табельщик, угодишь в лапшу по совместительству. как да, ка-ка-ка-ка-ка-ка. И что, опоздаешь? И в лапшу. Доставайте стегло, Надежда Васильевна. Нам с четырьмя конями надеяться не на что. Опоздаем мы с Севом. Ну нет у меня коней, нету. Что я их и сама ну что ли, сделаю, а? И чего это меня начальником тяги сделали? Возьмите себя в руки, Надежда Васильевна. Не вернешь, потерь. Тяжело мне, Фома Игнатьевич. Болью захлебываюсь, а на руках колхоз. Я простая казачка, Вы я... государственный человек. Вам же доверено кормить фронт. Может быть, хоть на время отстранить меня от председателя. Да что вы, Надежда Васильевна, что вы. Да я ночей спать не буду. Я себя не пожалею, чтобы помочь вам. Спасибо, Фома Игнатьевич. Спасибо. Ну, где вам здесь спахивать? Где ж ты горючее добыл, чертенок? Два дня в Краснодаре ловил главного секретаря партии. Поймал. А как же, мост через Кубань ставят, там я его и подкараулил. Ну, посмеялся он трошки, а потом ничего, записку выдал на нефтебазу. Дьяволенок! Настырливый! А ну вас, участок отводите, время уходит. За мной, Василек, за мной, Орел! Будет у нас урожай. Ну, как живешь, Надежда Васильевна? Лучше всех. О, как тебя подвело. Очень тяжело тебе. Да нет, ничего. Может быть, отдохнуть надо? Скажи прямо. Прямо и скажу. Не время открывать нам дом отдыха. Что дашь нам, Александр Петрович, по решению правительства? В правде читали. Помощь идет, Надежда Васильевна. Крепись, дружище, крепись, не падай духом. Вот артель возрождения, коров вам 18, овец 42, овец примите у нас, семенной пшеницы. Лошадей бы мне хоть пяток, пахать нечем. Знаю, нет лошадей. Пшеницы 32 центнера, нет лошадей, но позже будут. Нажил строительство 85 тысяч, обобществленный сектор. 60. лошадей бы пяток Продовольствие до урожая муки 12 центнеров круп 160 шестьдесят килограммов лошадей бы пяток кукурузы хоть на неделю александр петрович шесть центнеров вот ты говоришь что ты есть колхоз миллионер да нешь миллионеров в такой одежде обедаю да я же тебе говорю, что бывший, до войны, понимаешь? А теперь меня сожгли. Ну и что же? Ну и ничего, сижут на пожарище. А, сидишь. А чего ж ты ждешь? Ожидаю благополучия. Да не ты ее дождешься, товарищ миллионер горемышная. А ну-ка весь народ усяется на развальных. Тогда что? А? Миллион ожидателей. Это что же, проводит пятилет ожидания? Ну, а раз меня сожгли, тогда как? А раз тебя сожгли, то ты проявляй инициативу. Это как? А вот как. Вот у тебя нет ничего, а ты этому не веришь. Развивай деятельность. А как же? Ваше здоровье. Разовьешь ее, когда перед глазами то пусто. Глаз человека, он есть злой обманщик. Ты не доверяй ему, а верь больше рукам. Вот тогда ты будешь иметь полное основания пить чаек. Носк мать здорового, кого чернобровод. А вот вы говорите, инициатива. Вот именно инициатива. Вот ты прояви, прояви ее, а государство в ответ тебе помощь даст. Вот пример, как нам, с племянницей. Поаккурат сегодня все и оформили. Оформили? Оформили? А как же? Государство, оно замечает. Вот пример, товарищ Мулюк, показал инициативу. Значит, государственный он человек. Оформить ему! Курица зайца любила, А она ему яйца носила, А она ему яйца носила, А она его чаем поила. Хе-хе! Эй! -хе. Ой, не как племянница. Оформился. Малость на радость. Грешен, племянница. Ой, как грешен! И как трактора, гляди, племянница, не уж ты мимо нас проедут? Стой! Как же к нам без трактора? Эй! Стой! Стой! Стой, начальник! В чем дело, тец? Трактор нужен, начальник, трактор, земля тонится. Откуда ты? Кто такой? Вот хут рядом, налево, вот, а колхоз возрождения. Тяглом я командую. И тягло-то такое, слезы, конь ураган и корова. Не обижай нас. Не могу, не могу, дед. Ну как же, по нашей земле и мимо едешь, несправедливый человек. Земля-то, она за колеса тебя схватит. А Костенко, проси, Костенко, сегодня вечером распределять будем. А. Но хоть ты славешка замолви. Славешка. Скажи мимо ехал. Ну я. Он знает меня. В район эти, район. Добрый. А там воздух растения. Ну-ка. Знает он. Механик! МТС восстанавливаем. А что? Не слыхал часом? Где пахать будете? Наше дело маленькое. Куда пошлю? А про возрождение не слыхал? Не знаю. Ах ты горе-горюшка! Трактор нужен! Трактор! Колхозов 78. Как хочешь, так и делит. Ну что ж. 78 колхозов. На 6 докторов. Да. Ну да. Ну а если мы возьмем так, память Ильича, пионер, сталинский путь, пятилетка, красный таманец и, наконец.. Потель возрождения. Обязательно! Опять этот день. Ну не мешай, старый, не мешай, без тебя голова ходором ходит. Не мешай. Сколько у нас тракторов? 78. Да нет, колхозов 78. Тракторов 6? Тракторов 6. Ну вот, и наконец две машины бросим на Рубцевский юрт. Очень хорошо, все хорошо. ясно. Но получается уже восемь тракторов, а у нас их шесть. Ах ты, горя Голешка. Что ты сказал? Что тебе? Что? Кобылу я тебе дал? Дал. Трактор просишь? Трактор. Потом комбайн запросишь? А потом и комбайн. Почему? Ведь я ж тебе выбирал. Ну, выбирал. Ты моя власть. Я. Давай трактор. Нет тракторов. Нет. Идут. Придут, получишь. Эх ты горе-горюшка! Что ты плачешь? Братик умирает. Где он? Вот там. А как тебя зовут, девочка? Таня. А братика как звать? Помушка. Помушка? Да. Отца как звать? Немцы убили. Как звать отца? Папу, папу как зовут? Танечка, папу как звать? Фома Игнатьич! Фома Игнатьич? Да! А, нашла! Идет? Ведь я, Александр Петрович. Что тебе? Тракторишка надо. Ну опять, ну я уже раз тебе сказал. Придут, получишь, ясно тебе? Иди домой спать. А ты не шуми на меня, председатель, не шуми. Я тебе такое скажу. Ну скажи. И скажу, что я для себя стараюсь в свой сундук норавлю положить. А не ты меня, казака, в тридцатом году в колхоз тянул? Не ты из меня, активиста, выращивал? А теперь, когда я за артель принимаю, шумишь. Удивляешься? Сам меня выдумал, самый удивляешься? Давай трактор! Душа из тебя вон! Дед, золотая душа. Ну, кто ж на свете может одолеть такой народ? Какая вражья сила может повалить тебя, старый? Так и я про Ты мне дашь трактор, я дам хлеб армии, никто и не повалит. Полдня только и проработал. Ну что ты скажешь? Ах, да на полдня пахала больше, чем вы за неделю лопатами наковыряли. Довольно вам землю лопатить. Довольно. Освобождаю вас всех от тяжести. Хватит лопатить землю. Кутер отстраивать будем, хату восстанавливать. И каниферму, племянец, обязательно каниферму. И каниферму, и коровники. Красота нашей жизни только начинается. Пошли, девушки. Молодец, Молюк, э красный на там. Сиди в домашином кушанке. Эй-эй-эй, Василь, что закрылся? Василь, вылезай. Тоже, ее наш. Если ты казак, проявляй инициативу, чтобы непременно эта машина пошла, заработала. А в противном случае эту механику переконструируем на курятник. ха ха весь Пошли, бабы! Каза! Здесь подрезать и подшить. Можно в сборочку. Вполне, хватит. Мама, бантик. Здесь бы отделочку. Нет, тоже в сборочку. Рукавчики коротенькие. Мама, бантик. Хорошо, будет и бантик. Ну, бери шей. Не ходить же и на Ну, пойдем, Таня. Такое платье тебе сделаем. Бантик. И бантик сделаем. Вот тебе рубах Фома. Был такой мальчик, Никитушка. Так и не одела ее. А где он? Совсем как на тебя шито, такой же был, шустрый. А где он? Вот тебе его букварь, вот арифметика и карандаш сам точил. Перед войной ему батя ножичек купил. тот -то радости было, как начнут возиться. Он уехал, да? Учить тебя буду, Фома. Я летчиком буду. Ну что ж, учись, будешь летчиком. Люблю ее, дядя Федор. Люблю. А вот что с этим чувством делать, не знаю. Сказать ей? Так ведь разве и до этого? Скажешь, оскорбишь? Что делать? Не тревожь ее, Фома Игнатьевич, не тревожь. Не время. Ну а что ты мне посоветуешь? -то? Молчи. А любовь свою сберегай. И тебе легче будет. Думаешь? Жизнь, Фома Игнатьевич. Жизнь. Здесь мы когда-то плакали. Ой, горько же было, дядя Федор. Эй, племянница, что было, то сплыло, да бельём поросло. Вся кубань вот эта к на ноги поднимается. Ну и нам отставать не след. а ну-ка, племянница, Зай! Я а буду еще вторую пристройку да, сделаем, да. Капли, а да. Человек, он племянниц, как муравей, ты только дай ему инициативу, а он тебе воры перевернет. Вот помню я в японской компании. Сидим мы на совках. Потом, как, японец шандарахнет, мы в разные стороны А вот племянницу вел бы нас тогда этот преподобный Кавригин в Никольскую. И стоял бы наш хутор в бурьянах, горазваринах. Да чтобы люди-то сказали, а, дезертиры бы сказали, попрыгончики, а? Правильно говорю, племянница. Верно, папа, не миленький. И чего меня тогда силы не утащили? Думаете, хоть теперь ваш комплименты выслушивают. Окаянная! Так куда? Я к вам как отцу родному возвращаюсь, а вы. А, дезертирка, вернулась. А ну уложи конец. Папа... Не прикасайся, папа, не прикасайся! Ответственную должность бросила. Как отцу к родному возвращайся, а вы. А рука Никонорочь, дай мне воздействие, я ее вождь. Не прикасайся тебе, говорю. Никодорович, дай мне вождье, я сейчас ел вождями. Воробенький, зараз он меня учить будет. Я, я просто пошумлю, а ты не давай. Дай мне возле я ее воззями. Я ей покажу, магазин из села по Аня, Не давай, не давай. Опасайся к нам, что он с тобой сделал! Иди не путь а сама не А ну-ка, не дай мне боже. Дай, говорю, мне боже, не раздражай меня! Я ее сейчас вождями простягаю! Ух ты! Ой, папаня! Что, папаня? Я, я уже включилась! Включилась! Лох ты! Сорока, дезертирка! Строимся, Надежда Васильевна! Сердце радуется. У каждого свой угол будет. Да. Вот только я один. Кукушка бездомная. Да что, Фомай Днач, неужто вам хаты не построены? Дело-то не только в хате, Надежда Васильевна. Но, одним словом, решил я опять проситься на фронт. А дети? Ну что ж, дети. Может, сестра вернется в Варениковскую, так ей подброшу. А я не поеду вот. Выдумал тоже Варниковскую. Ежеска! Бунт, восстание, а? а? Да не его так кладут? Уж сколько я вас учил-учил, мне так нужно. Ты клади стебель в стебель и далеко вперед рассчитывай. Свадьбу твою где играть будешь? Под этой крышай. А ну-ка, дождь, да-да что? От невест на горище полезешь? Эх ты, казак, стыда не оберёшься. Ты вот так лади. Вот. Тогда перестилать полезешь лет через сорок. С бородой. А как же? Три? Uh -huh. Еще пару дней выйдем убирать хлеб. Наш первый урожай. Центнеров по 12 гектара больше не возьмем. Мамай Игнатьевич говорит, что и этого не собрать. сорняком много. Когда он на фронт едет? Скоро. Хотите а как? Не знаю. Увозят их, кажется. Если даже по 12 центнеров возьмем. Хотя оставь его детей себе. Ты же любишь их. Не могу. Новые семьи мне не заводить. Митю мне никто не заменит. автомобиль делаете. Уходи. Совсем ее задергала. Анна, иди смени ее. Нам нужно кормить Красную Армию. До того и на ноги стали. Алешка, тебе тоже много не навоюет, если кормить его не станешь. Если ждать будешь, пока тебе вместо коров грузовики подадут. Иди снопы вязать. А чего же она? Тань, а, Тань? Ты не на ту скорость включала. Она на четвертой ходит. У, Mercedes. Чего тут сидишь, дядя Федор? Заела меня, Фома Игнатьевич, философия. Ну, философия? Угу. А как же? Возьмем, к примеру, вот эту машину. Большая сила и большая злость нужна, чтобы ее выдумать, оживить и загнать до нас в степи. И вот сидит на ней старый мулюк. И приходит ему на ум свинья. Свинья? Ага. Какая свинья? А та самая, которой сказано, свиного рыла чужой огород. Не суй! <с. <с. <с. А ты-то откуда же? Из военкомата иду. А? Послезавтра на фронт, дядя Федор. Послезавтра? А дети как же? Сестра в Варениковскую вернулась, так ей подброшу. Эх, племяннич, опять же, тебя по голове обухом. Ничего ты не понимаешь, дядя Федор, и нечего зря говорить. Это я-то зря. Умным папу Кукиш покажи, а уж он знает, какой грех. Все вижу. Танюшка спит, а я к тебе пораньше выбрался, кваску тебе принес. Милый мой, неужто и тебя потеряю? Ну, беги, играй. Детей я у сестры устроил в Варениковской. Завтра утром пораньше отвезут. Если, конечно, лошаденку дадите. Хорошо. окаянная! Вот тебе конь, догоняй. Детей верни. Не хочешь? Выхожу из колхоза, кабридин эту конифермый заведовать, если ты не вернешь детей. Не судите за это. Для меня свято ваше горе, потому и не сказал вам, что люблю вас. Ни на что не надеюсь. Любите моих малышей, и большей радости для меня не нужно. Легкого пути вам и скорой победы. Спасибо. Спасибо. Васильевич. А, здравия желаю. Жизнь не спрашивай. О, слышь, идет. Волнуешься, волнуешься. Ложишь ты мой, дожили. ли? А, как же. Пять лет не видал, Алешку. Пять лет, товарищ Ковригин. Мудрый ты старик, Федор Васильевич, люблю тебя. Но это ли меня не встречается прошлое. А что ты что? Круто я с тобой дрался. Да не ж ты мой недруг, я уважаю тебя. Личность Личности хозяйственный, товарищ Ковригин. Хозяйственная я. За артиль здорово бьешься, ночь не спишь. Федор Васильевич, артиль у нас разные, а дело общее. Это правильно. Один вагон, хлеб для государства ссыпали. И это тоже правильно. Слышь, подходит? Подходит. Поезд подходит. Иди скорей, старый. Иду дальше, иду. Вот так тебе яблочко. Ну, спасибо. Да. А красный переходящие знамя, мы у тебя берем. А ну, посмотрим. Воевать будем, Федор Васильевич. Чего им скажешь, ведь они всю вселенную проехали. А ты покороче, не выдумывай, лишнего не говори. А ты меня сдерживай, племянница. Не могу, дядя Федор, сама волнуюсь. Ну тогда ты меня держи, стара. Алешка появится, бою запутаю. Ты сам себя держи, старый. Что же это такое? И себя в руках держи, и речь держи, и хлеб держи, и слезы от радости сдерживай. Ах ты горе, горюшка. Человек привел нас к счастливым дням и напитал наши сердца радостью. Слава тебе, века, родной наш Сталин!